Всем привет, меня зовут Анастасия и это видео специально для проекта Валим из офиса. Сегодня мы поговорим о поставщиках для интернет-магазинах. Ни для кого не секрет, что сейчас очень бурно развивается интернет-торговля. Почему? Потому что это зачастую экономит деньги, это совершенно точно экономит время, вам не нужно никуда ехать, вы можете купить все что угодно из дома. и это стирает любые границы, вы можете находиться где угодно и заказать откуда угодно все, что вам необходимо. То есть если в вашем городе чего-то нет, то сейчас вас это не остановит, потому что есть интернет-магазины совершенно любыми вещами. Именно поэтому сейчас очень популярно вести свой бизнес в виде интернет-магазина. Это сейчас гораздо удобнее, чем даже 10-15 лет назад. Потому что если вы открываете обычный магазин, вам как минимум нужен склад. Если же вы открываете интернет-магазин, склад вам не нужен. Вы просто размещаете товары на сайте, а когда человек заходит на сайт и что-то заказывает, вы покупаете это в другом месте, по более выгодной цене, продаете своему клиенту и получаете прибыль. Сейчас много появляется постоянных новшеств в мире интернет-торговли, и я вам расскажу об одном очень интересном сервисе, с помощью которого вы можете покупать любые нужные вам вещи гораздо дешевле. Чтобы перейти на сайт этого сервиса, вам нужно пройти по ссылке под этим видео, и вы попадете на вот такую страницу. Чтобы зарегистрироваться, вот здесь необходимо ввести ваше имя и email. Нажать «Зарегистрироваться». Попадаете на вот такую страничку, где нужно придумать пароль. нажать заново зарегистрироваться. На вашу почту будет выслано письмо с дальнейшими инструкциями для подтверждения регистрации. Прохожу в почту, открываю письмо от Atlantis Market и нажимаю подтвердить регистрацию. Попадая на такую страницу, и здесь я могу перейти в свой личный кабинет или, например, сразу перейти к покупкам. Я нажимаю перейти к покупкам, и здесь я подробнее вам расскажу. Что вы увидите? Вы увидите огромный список интернет-магазинов, в которых вы наверняка уже что-то покупали. Но чем выгодно покупать через этот сервис? Тем, что вам возвращается часть покупки, так называемый кэшбэк. И в каждом магазине этот возврат очень разный. Например, магазин ламода Почти семь с половиной процентов через сорок пять дней на вашу карточку он вернет от вашего заказа. Вы в Роше вы через 30 дней получите почти сто рублей обратно. И так далее. Вы можете изучить все магазины, которые здесь находятся. Их здесь огромное количество. И магазины с одеждой, и детских магазинов, и с электроникой и магазины игрушек, и самые различные товары. Что здесь интересно было бы посмотреть? Во-первых, вы можете на этом сайте покупать просто как, как клиент, просто для себя, дешевле и с кэшбэком. Второй вариант, как вы можете использовать этот сайт, это открыть интернет-магазин, например, в группе ВКонтакте или просто завести аккаунт в Инстаграме и продавать там те вещи, которые вы купили здесь. Например, очень интересный ресурс – Алиэкспресс. Здесь, правда, идет предупреждение, что не все, не все товары участвуют в программе «Кэшбэк», но это нужно будет конкретнее изучить. Переходим на сайт Алиэкспресс. Здесь огромное количество товаров, вообще все, что только может вам пригодиться одежда, электроника, автотовары, сумки, бижутерия, детский товар, красота, здоровье, дом, сад, спорт, развлечения. Давайте, например, ради интереса посмотрим женские сумки, женские клатчи. Для примера возьмем вот такие клатчи, которые на сайте AliExpress стоят от 240 до 256 рублей. Это Совершенно приличного качества клатча, который вы можете продавать в своем магазине в Инстаграме, в несколько раз дороже. Причем, чем хорош Алиэкспресс, тем, что это очень популярный и очень достойный ресурс. Он очень беспокоится о том, чтобы клиенты были довольны. Поэтому на нем есть такая услуга. Во-первых, вся доставка бесплатная. Во-вторых, вы можете, деньги продавцу перечисляются только после того, как вы получили свою посылку и подтвердили, что вы довольны всем, что в ней пришло. Кроме того, доставка осуществляется в течение 60 дней. И если за 60 дней вы свою посылку не получили, то вам вернут ее стоимость. Очень удобно. Заявлять такой срок, то есть вы спокойно можете заявить такой срок и вашим клиентам. И если вдруг этот срок будет нарушен, то точно так же ваш клиент может получить свой заказ бесплатно, чтобы вы этого клиента не потеряли. Кроме того, если у вас появились вдруг претензии к качеству того, что пришло из этого интернет-магазина, то вы, то вы можете и даже. Так следует сделать. Вы можете связаться с поставщиком и подробно объяснить ему, что вам не нравится. И поставщик обязательно решит вашу проблему. Потому что поставщики, работающие с AliExpress, очень дорожат таким сотрудничеством. И если вы вдруг в AliExpress пожалуетесь на качество вещей, то он просто может разорвать это сотрудничество. Поэтому необходимо писать продавцу, конкретному поставщику, и зачастую вам либо вернут деньги, либо вышлет точно такой же товар, но не бракованный. В общем, конкретно Алиэкспрессу можно полностью довериться, если вы хотите заниматься вот таким бизнесом. Есть еще интересный магазин. мини бокс называется. Давайте перейдем на сайт и посмотрим. Это не сайт с одеждой, но это сайт с совершенно огромным количеством всяких разных вещичек, часов, аксессуаров, подарков, украшений. Давайте, например, посмотрим все для Apple. И, например, я хочу найти какой-нибудь чехол для айфона. Аксессуары для iPhone, Чехлы и панели. Последний раз я покупала такой чехол в рознице, где-то примерно за 1000 рублей. Интересно посмотреть, сколько это стоит здесь. Ну, вот, например, 73 рубля. Если это будет чехол со стразами, то это будет порядка 300-400 рублей. Вот, например, чехол, украшенный стразами, 327 рублей сейчас стоит. Чехлы попроще, по, в пределах 100 рублей стоит. Вот часы, чехлы в виде книжечки по 180 рублей. Ну, сразу хочется сравнить с тем, что я недавно купила. И, в общем, выгода она очевидна. То есть вам просто нужно определиться, будете вы покупать здесь для себя, или вы как-то будете использовать эти возможности для своего бизнеса. И опять же хочу напомнить, что мало того, что вы покупаете здесь дешевле, чем где-либо, вы еще и получаете кэшбэк на свою карточку. Внимательно изучите список магазинов, которые здесь есть. Наверняка вы многими из них пользуетесь. В офлайне можно спокойно перейти в онлайн. Вы уже знаете свои, например, размеры в этих магазинах и так далее. Что-то, прежде чем начинать бизнес, вы можете для начала попробовать заказать что-то для себя. Доставка бесплатная. Вы ничего не теряете. И потом уже, оценив качество, можете начать предлагать это клиентам. Переходите по ссылке под этим видео и начинайте использовать этот интересный ресурс. Это было видео специально для проекта Валим из офиса. Пока-пока.